Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать узор из круглых мотивов. Разберем схему вязания основного мотива, маленького соединительного мотива и затем сошьем все элементы вместе. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 7 воздушных петель. Замыкаем первую и последнюю петлю в кольцо соединительной петлей. Приступаем к первому ряду. 4 воздушных петли подъема. Делаем два накида и вяжем столбик с двумя накидами в кольцо. Так вяжется только первый элемент, так как в нем есть петли подъема. Одна воздушная. Теперь свяжем два столбика с общим верхом с двумя накидами. Делаем два накида. Провязываем дважды по две петли. На крючке у нас две петли, их не связываем. Еще два накида. Снова провязываем два раза по две петли. На крючке должны остаться три петли, связываем их вместе. Таким образом, мы провязали два столбика с общим верхом. Одна воздушная. Вяжем следующие два столбика с двумя накидами с общим верхом. Воздушная. Таких пар столбиков нужно связать 12 штук, а между ними по одной воздушной петле. Я связала 12-ю пару, после нее одна воздушная. В первом элементе у нас были 4 воздушных петли подъема. Соединяем нашу петлю и четвертую воздушную петлю соединительной петелькой. Давайте сразу спрячем хвостик начала вязания, чтобы он нам не мешал. Приступаем ко второму ряду. Для этого сдвинемся на одну петельку. Над столбиком провяжем соединительную петлю. Итак, мы приблизились к воздушной петле предыдущего ряда. Вязать будем под нее. Вводим крючок и вяжем столбик без накида. Три воздушных. И второй столбик без накида под эту же воздушную. Над парой столбиков тоже вяжем три воздушных. Первый столбик без накида под воздушную. Три воздушных. Второй столбик без накида под воздушную. Три воздушных над парой столбиков. Под воздушную столбик без накида. Три воздушных. Столбик без накида. Над парой столбиков три воздушных. И вот такие арочки мы вяжем до конца ряда. Всего их должно получиться 24 штуки. Я связала 23 арочки по 3 воздушных. 24-я вяжется немного иначе. Вот наш первый элемент, столбик и петли подъема. Вяжем над ними. 1 воздушная. Первая арочка начиналась со столбика без накида. Делаем накид и вводим крючок в этот первый столбик без накида. Вытягиваем ниточку и провязываем обычный столбик с одним накидом. Мы вяжем последнюю арочку таким способом, чтобы крючок оказался на вершине крайней арочки, а не внизу. Третий ряд. Под 24 арочку вяжем столбик без накида. Пять воздушных столбик без накида в следующую арочку. Пять воздушных столбик без накида в следующую арочку. Пять воздушных. Столбик без накида в следующую арочку. Такие арочки по 5 воздушных вяжем до конца ряда. Их тоже будет 24 штуки. Итак, я провязала 23 арочки по 5 воздушных. 24-ю снова вяжем необычным способом. В данном случае мы набираем 2 воздушных петли. Делаем накид и вводим крючок в первый столбик без накида этого ряда. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с одним накидом. Получилась 24 арочка и крючок на ее верхушке. Четвертый ряд. Столбик без накида под эту двадцать четвертую арочку. 2 воздушных. Столбик без накида под следующую арочку. 2 воздушных. Столбик без накида под следующую арочку. две воздушных. Столбик без накида. И так до конца ряда. Я провязала 23 элемента по 2 воздушных. Заканчиваем наш ряд. 2 воздушных. Привязываем к первому столбику без накида этого ряда соединительной петлей. И последний пятый ряд. Вязать начинаем под воздушные петли. Два столбика без накида, две воздушных, два столбика без накида сюда же. Все это мы вяжем под первые две воздушных. Под следующие две воздушных. 2 столбика без накида. Две воздушных. Два столбика без накида. Под следующие две воздушных точно так же. Два столбика без накида. Две воздушных, два столбика без накида. Так обвязываем каждый из двадцати четырех элементов. Когда все элементы связаны, обрезаем ниточку, затягиваем узелок и прячем хвостик в вязании. Для примера я связала 4 мотива. Теперь свяжем небольшой элемент для стыковки наших круглых мотивов. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо соединительной петлей. Можем сразу спрятать хвостик, проложив его вдоль колечка. В кольцо вяжем столбик без накида. 5 воздушных. Второй столбик без накида в кольцо. Пять воздушных. Столбик без накида, 5 воздушных, столбик без накида. Из столбиков без накида и арочек по 5 воздушных должно быть по 12 штук. Мой маленький мотив готов. Теперь приступим к сшиванию элементов. Стыковать будем по следующей схеме. Начинаем с крупных мотивов. Нам нужно сшить мотивы вот в этих трех точках. Закрепляем ниточку в любой вершине. Сшиваем любые две вершинки между собой. Я делаю это три раза. Теперь провожу иголочку сквозь эту цепочку петель до следующей вершинки. Сшиваю следующие две. Провожу иголочку к следующей вершине и сшиваю третью пару. Вот так должно получиться. Теперь будем вводить наш маленький мотив. В нем 12 лепестков, по 3 на каждой из больших мотивов. Проводим иголочку к следующей вершине. И сшиваем ее с любым из двенадцати лепестков. Проводим иглу дальше. Сшиваем вершину и второй лепесток. Проводим дальше. Сшиваем вершину и третий лепесток. Мы сшили шесть вершинок подряд у большого мотива. Присоединяем следующий мотив. Покажу в убыстренной съемке. После того, как мы прошили три вершины, нужно вернуться назад по тому элементу, который пришивали последним. И пришиваем три следующих лепестка соединительного мотива. И таким образом мы пришиваем каждый следующий мотив сначала друг к другу, а затем и к соединительному мотиву. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!